И пришла к у лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха, и закричала. Ай, ай, мой зайчик попал под трамвай. Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки.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 А с ним и зайчиха-мать Тоже пошла танцевать. И смеется она, и кричит, «Ну, спасибо тебе, Айболин!» Вдруг откуда-то шакал На кобыле пискакал. «Вот он телеграмма от гиппопотама! Приезжайте, доктор, в Азвику и спасите доктор наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети заболели? Да, да, да. У них ангин, скарлатин, галерина, нефтерин, аппендицит, галерия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор и болит. Ладно, ладно, побегу. Вашим детям помогу. Вы как где же вы живете? На горе или в молоте? Мы живем на Лынзебаре, В локаре и Сахаре. На горе Фернандо-Фор, Где гуляет гиппопор, По широкой импопор. Где встала и болит, Побежала и болит. По полям, по лесам, По лугам он бежит. И одно только слово твердит, ай болит. Лимпопо, лимпо, лим по а в лицо ему ветер, и снег, и град. Эй, эй, болит, воротися назад. И упал ей болит, и лежит на снегу. Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из за елки выбегают мохнатые волки. Садись, эй болит, мы живо тебя довезем. И вперед поскакала и болит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Вот перед ними море, бушует, шумит на просторе. А в море высокая ходит волна. Сейчас болит а проглотит она. О, если я утону. Если пойду я к огну, что останется с ними, с больными, с моими зверями лесными? Но тут выплывает кит. садись на меня, и болит, и как большой пароход тебя повезует вперед. И сел на Китай, болит, и одно только слово твердит. Лимфопо, лимфопо, Лимпопо. лимпопо, лимпопо! И горы встают иди на пути, И он по горам начинает ползти. А горы все выше, а горы все круче, А горы уходят под самые тучи. То если я не дойду, Если в пути пропаду? Что останется с ними, с больными, С моими зверями лесными? И сейчас же с высокой скалы К Айболиту слетели орлы, Сел на орла и болит И одно только слово твердит Лимпопо, лимпопо, лимпопо А в Африке, а в Африке а черный лимпопо Сидит и плачет в Африке Печальный гипопо. Он в Африке, он в Африке Под пальмою сидит И на море из Африки Без отдыха глядит Не едет ли в кораблике Доктор и болит и рыщут по дороге слоны и носороги, и говорят сердито, что ж не твои молито. А рядом бегемотики схватились за животики. У них у бегемотиков животики болят. И тут же и визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко, бедных скроусят. Тихо, и, и дефтерит у них.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 уже двенадцать суток зубки болят. И вывихнуто плечик у бедного кузнечика. Не прыгает, не скачет он, А горько, горько плачет он, И доктора зовет. А где же добрый доктор? Когда же он приедет? Ну вот, поглядите, какая-то птица. Все ближе и ближе по воздуху мчится, на птице, глядите, сидит Айболит, и болит, и шляпой машет, и громко кричит. Да здравствует, милая Африка! И рада, и счастлива вся детвора. Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! А птица над ними кружится, а птица на землю садится и бежит Айболит бегемотиком.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 Десять ночей ей болит, не ест, не пьет и не спит. Десять ночей подряд, он лечит несчастных зверят, И ставит, и ставит им градусники. Вот и вылечил он их, лимпо. Вот и вылечил больных, лимпопо по И пошли они смеяться, лимпо. И плясать и баловаться, лимпо. А акула, каракула правым глазом подмигнула. Их хочет их охочет, будто кто ее щекочет. А малютки-бегемотики ухватились за животики и смеются, заливаются. Так что дубы сотрясаются. Вот и гибко. Вот и попа, гиппа попа, попа. Вот идет гиппа там, Он идет от Ангзебара, он идет Килиманджара. Не кричит он и поет он.